Шампуни от выпадения волос – это маркетинговый ход, то есть они сами себе от выпадения не, вам не помогут, но и не навредят. Да? То есть вы лучше ориентируйтесь все-таки на состояние своей кожи, на состояние волос. Если у вас нормальные волосы, на третий день вы моете, вы бы можете выбирать шампуни увлажняющие, да, если они длинные, которые содержат различные компоненты, которые, например, будут наоборот придавать блеск, это и пантенол, и а, различные экстракты цитрусовых, растительных. Растительные экстракты, да? то есть есть с противовоспалительными компонентами, там экстрактор розмарина, шалфея, то есть которые себорегулирующие могут еще эффектом обладать. Если волосы все-таки были окрашены или пересушены, то я бы, наверное, рекомендовала выбирать шампуни, в состав которых входит гидролизованный коллаген, силиконы даже, да, но выбирать лучше, не стоит силиконов бояться, это... Группа как раз компонентов, которые показана для дополнительного ухода и улучшения качества волос, опять-таки для блеска, да, и расчесывания. Но выбирать надо, например, если вы смотрите, какие силиконы, лучше выбирать водорастворимые, например, где... Амодиметикон, да, водорастворимый силикон, который э, вы при смывании водой, да, вы все равно помоете голову, э, и он будет смываться, а не будет накапливаться на стержень. Например, диметикон, он все-таки в большей степени будет, может наслаиваться на стержень, да, и утяжелять его постепенно. Вот я бы рекомендовала, например, все-таки вот на это ориентироваться, в том числе на свой тип волос, как, как бы, да, но от этого мы, скажем так, и стартуем. То есть, если волосы хорошие, нормальные, с блеском, ну, с силиконами не стоит выбирать. То есть, больше лучше ориентироваться на шампуни, например, ну, у нас много очень марок, на самом деле, которые на растительных экстрактах, на таких более легких, скажем так. Например? Ну, это, если брать, например, такой, ну, не масс-маркет, но, да, вот, фито, да, серия французская, где там достаточно много и большой выбор уходовых средств шампуней, они действительно легкие, но тут надо учитывать, даже, кстати, у тех, у кого аллергические реакции на какие-то растительные экстракты, они как-то хорошо обычно переносятся, но тут на, на это еще надо ориентироваться. Да, Винос, да, серия итальянская тоже прекрасно, она работает, и тоже она достаточно такая, мне нравится, да, там большой выбор, а, тоже экстракция этих растительных веществ производится, а, ну, такими высокотехнологичными методами, потому что тут важно, конечно, как получают еще эти экстракты. Но я вот люблю и химические, абсолютно нормально пользуюсь и косметическими средствами, и шампунями, и кондиционерами, потому что я окрашиваю волосы, и мне, конечно, требуется уход более такой уже посерьезнее. То есть тут вот ориентируйтесь там на свои волосы, скажем так.